Hi, lovely people from YouTube, что в переводе означает «всем привет». С вами Дмитрий Фреско и Кулинарная Пропаганда. Сегодня в рубрике «Skills and Tools» прольем немало слез, ведь мы будем резать лук разнообразно. Но если вы гуру нарезки лука, вам сюда. Как нарезать лук? Рано или поздно этот вопрос встает перед каждым кулинаром. И счастлив тот, кто встречает его во всеоружии. Я дам вам ответ. Для начала самый простой случай – Другая ситуация, посложнее, когда луком будет заправляться салат или селедка. нужны, соответственно, полукольца или кольца. Как быстро почистить лук, смотрите в этом выпуске «Скилзун Tools. Маленькое, но совсем не лирическое отступление. Если вы пользуетесь шеф-ножом европейского типа, не надо держать его вот так, а также вот так. Руки на кухне бывают мокрые, ручка ножа может скользить. А такое удержание не позволяет в достаточной степени контролировать лезвие. И можно получить травму. Нож нужно держать так. И контролировать угол наклона плоскости ножа большими указательными пальцами. Режу кольцем небольшую луковичку. Для полуколец берем половинки луковицы и шинкуем на желаемую толщину. Обратите внимание на движение ножа. Режущая кромка в районе носика не отрывается от доски, а рука совершает круговые движения. Это похоже на движение паровозной тяги. Можно порезать лук соломкой. В этом случае отрезаю второй полюс и шинкую вдоль волокон, но сначала нужно удалить сердцевину. Этот способ подходит для салата или быстрой тепловой обработки, когда лук не успевает потерять форму, например, в оке. Если лук будет тушиться в соусе, то в верхом безобразие будет нарезка кольцами, полкольцами или соломкой, потому что в готовом блюде лук повисит на вилке как... как сами решите что. Скорее всего, его захочется отодвинуть в сторону тарелки. Такого ли результата хотим мы, кулинары? Нет! Мы хотим видеть чисто вылизанную посуду. Оптимальная нарезка в этом случае. Кубики. Кубиками нарезаю так. Сначала горизонтальные надрезы, а затем вертикальные кончиком ножа. А теперь шинкую. Положение пальцев первые фаланги подогнуты, большой палец позади остальных. Плоскость ножа скользит по костяшкам. Порезал две трети, кладу на бок и дорезаю до победного конца. Последний случай, верх эстетства. Если лук сладкий, то не страшно, если он попадет в рот едоку одним большим куском, иногда даже радостно. Режу лук лепестками, как это принято в азиатской кухне. Выглядит это очень нарядно, особенно если лук красный. Вот и все, что я хотел сказать про нарезку лука. Ешьте лук. В нем витамины, фитонциды и общественный вызов, если хотите.